Приветствую всех! Давно задумываетесь о том, чтобы начать частную практику? Может быть, сейчас вы работаете в найме, являетесь успешным психологом или заканчиваете коучинговую школу, делаете расчеты по астрологии для себя и коллег, к вам часто обращаются за советом по семейным отношениям, по взаимоотношениям с детьми, по вопросам юридического характера, хотят услышать вашу позицию, вашу точку зрения, вы являетесь значимым для тех людей, которые приходят к вам за помощью. Если вы задумываетесь о том, чтобы сделать помогаторство профессиональным, то есть заниматься этим большую часть своего рабочего времени, получать не только от этого удовольствие, но и деньги. Я с большим удовольствием рада вас сегодня видеть. Итак, кто же может начать частную практику и какие риски обычно сопровождают или сопутствуют на первых шагах наших уважаемых консультантов? Кто вообще может начать частную практику? Но безусловно, это психологи, коучи, это различного рода тренеры, в разных направлениях, потому что к нам в студию «Эксперт» приходит на самом деле очень такой широкий спектр тренеров с разными компетенциями. Это могут быть репетиторы, в том числе, нумерологи, астрологи. Очень много сейчас направлений, в которых есть возможность помогать другому человеку, улучшать качество его жизни, улучшать качество его взаимоотношений с людьми помогать ему преодолевать внутренние препятствия, помогать ему в повседневной жизни решать вопросы, которые он не может решить самостоятельно. С удовольствием приветствую вас в нашем пространстве. Меня зовут Ольга Ашпина, я интернет-маркетолог продюсер и являюсь соавтором и совладельцем онлайн-школы студии Эксперт», которая помогает таким, как вы, экспертам, коучам, тренерам показывать свою значимость, вернее значимость своей услуги для потенциальных клиентов. Мы, мы помогаем в этом, особенно в социальных сетях. Но самое главное, что даем ту платформу, на которой вы можете самостоятельно, самостоятельно сделать первые шаги в абсолютно безопасной, комфортной обстановке, первые шаги к своей частной практике. Итак, я сегодня хочу поговорить с вами о тех рисках, которые обычно сопровождают наших экспертов и тормозят тормозят ваше успешное прохождение вот в, вот в этом вот процессе к частной практике, да, от работы по найму или от работы, или, или вернее от хобби к вашему основному заработку. Чего бояться? Чем рискуют? Если а, вы уже находитесь в найме, да, являетесь школьным педагогом, психологом, работаете в каком-то центре психологической помощи или поддержки, а, работаете по контракту с кем-то, то однозначно риск, что вы уйдете вот сразу в частную практику, и у вас не получится, он существует, потому что частная практика – это не просто… Да, пришел в свой собственный кабинет и, пожалуйста, стоит очередь клиентов уже там в двери стучится и заглядывает, можно ли к вам прийти на консультацию. Поэтому, безусловно, риск потерять работу, которую уже есть определенный доход, этот риск, он существует. Следующий риск, который очень многих останавливает, к сожалению, вот на мой взгляд, Риск того, что осудят коллеги. Как так? Я уйду там, например, со своей школы, где я уже 30 лет заслуженный учитель. Как я пойду в репетиторство? Очень часто сродни прям с предательством воспринимаются. Причем сами эксперты воспринимают такой свой шаг. И не идут в частную практику, не идут в частное консультирование. Тем самым, безусловно, лишая себя очень больших возможностей и... Заработка в том числе. Следующий риск, который, безусловно, присутствует, и я его тоже признаю, это риск, что клиентов не будет или клиенты закончатся. Вот очень часто эксперты, они говорят, а вдруг клиенты закончатся. Для того, чтобы клиенты не закончили, существуют определенные технологии привлечения клиентов, возвращения клиентов, удержания клиентов, перевода первых клиентов, постоянных клиентов. Но об этом чуть-чуть впереди. Ну и, конечно, такой один из самых злободневных рисковых моментов э, в том, что, да, я, может быть, одна не справлюсь с налоговыми вопросами, с организационными вопросами, с техническими, да, как, что начать делать, какие первые шаги следует мне совершить, чтобы, чтобы не прогореть на этой частной практике. Ведь очень часто мы не только, например, боимся того, что не получится, мы боимся, а если получится, как это изменит нашу жизнь. И страх неуспеха, он тоже, страх успеха, наверное, знаете, 50 на 50 со страхом неуспеха присутствует у многих из наших великолепных консультантов. Ну что, а сегодняшняя тема, как все-таки избежать рисков, что можно сделать на опережение, на профилактику, для того, чтобы эти риски минимизировать. Потому что риски, они все равно будут. Вопрос, как на них повлиять, чтобы вот, ну, на самом деле сделать их минимальными. Да? Первый, наверное, совет мой будет к вам. Отнеситесь к своей частной практике, как к своему стартапу. Вот к делу, которому следует всесторонне подойти не просто с точки зрения а ну-ка я попробую да подойти основательно достаточно профессионально и да придется некоторые свои компетенции расширить потому что все те кто начинает свои стартапы в каких бы вы направлениях это не делали это всегда конечно драйв это всегда Многие возможности, которые вдохновляют, это всегда ощущение чего-то нового, чего-то своего, но все стартаперы, поверьте мне, все стартаперы, они обучаются в процессе продвижения своего проекта различным дополнительным компетенциям или навыкам. Здесь нужно быть очень аккуратным, очень аккуратным, потому что действительно есть такой риск, когда вы просто растворяетесь тогда в технических моментах, в организационных и теряете вот этот фокус на своей консультации. То есть я-то по идее консультант, я не изготовитель лендингов там или сайтов, да, я не СМ-маркетолог, я не трафик менеджер. И есть некоторое такое очень часто отступление наших консультантов, что они начинают вот вникать в абсолютно во все вещи, ну вот вы уже не рулите машиной, а являетесь ее полным механиком, знаете какая деталь, как прикручена, как ее отремонтировать, где купить запчасти и так далее. Поверьте мне, что профессия консультанта она сейчас настолько вот настолько развивается, настолько становится популярной и авторитетной, и статусной, что огромное количество помогающих специалистов уже есть в этой тематике. И, слава Богу, что они есть, их можно найти и воспользоваться их помощью. Итак, каким образом следует, что нам нужно делать, чтобы максимально подготовиться к частной практике? вот Первые шаги сделать. Но однозначно, при всем том широком спектре ваших компетенций и навыков необходимо сесть и вот эту точку А для себя определить, то есть провести ревизию своих компетенций. В чем я сейчас максимально силен, какие мои навыки, какие мои компетенции и ресурсы максимально полезны и для кого, но это уже маркетинговые вещи, да, кто я, для кого я, чем максимально могу быть полезен и, соответственно, кто вообще за мои услуги готов будет заплатить деньги. Потому что мы не забываем, что предназначение, наш, наш стартап, он должен все-таки в дальнейшем хотя бы да, нам приносить деньги, да, вознаграждение. Итак, что я еще советую делать для минимизации рисков? Конечно же, посмотреть по сторонам на уже успешных частных практиков вот в своей теме. Если вы репетитором планируете быть, посмотрите, кто из репетиторов уже активно работает в этом направлении. Если психологом, посмотрите, как он это делает, что, как проявляются его активность социальных сетях если вы знаете этих людей лично отлично берете и прям спрашиваете что ты делал для того чтобы пройти первые шаги что у тебя получалось что не получалось вот поверьте мне среди адекватных экологичных консультантов большинство тех кто охотно делится этой информацией, охотно помогает друг другу то есть вы знаете да что есть вот некоторая, есть теории по энергообмену да есть теории по Возвращению благодарности Поэтому а, никогда не бойтесь Спрашивать о том, как этот человек Достиг успеха Это не означает, что вы хуже, что вы глупее Что вы а, пока менее успешны Нет, никогда не бойтесь этого Я вот всегда задаю вопрос Как тебе это удалось, что ты для этого делаешь Это просто супер На самом деле это, это очень просто И очень действенно и эффективно Следующий мой, наверное, совет будет такой, ешьте большого слона маленькими кусочками, не старайтесь объять все необъятно и начать уже завтра, все, сегодня я там громко подписываю заявление об уходе на своем месте работы и завтра я начинаю частную практику, подготовьтесь к этому процессу, сделайте его осознанным, сделайте его для себя понятным, просчитайте эти шаги. Ну и самый, наверное, ценный будет совет, найдите себе наставника, который поможет вам эти первые шаги сделать вот в таком безопасном пространстве. Если вы ищете таких экспертов и хотите прийти только к практикам, только к практикам, студия Эксперт с большим удовольствием ждет вас на своих мероприятиях. Мы большое количество проводим их в бесплатном формате, поэтому... Если для вас интересна тематика консультирования, вообще направление по саморазвитию, самопознанию, самореализации, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши группы, приходите на мероприятие студии «Эксперт». Мы будем с большим удовольствием вас там видеть, отвечать на ваши вопросы. Всегда готовы всегда готовы дать вам свою экспертную практическую до встречи в следующих видео.